Смотрите, какую красотку я вам покажу. Сумка легкая, шикарная, тоже подходит для абсолютно всех видов деятельности. То есть это и спорт, это и магазин, это и рынок, и поездки, и поход, и фитнес, и все что куда угодно. За счет того, что это нейлон. Нейлон. Смотрите, покажу ближе. На передней стенке вышивка. Вышивка очень красивая, с аппликацией, да? Все это изысканно подобрано, выполнено очень добротно. Сумки три входа. Один большой. С двумя движками. Что очень удобно при работе. То есть с одной руки, с другой руки. Смотрите, какой вход. Дополнительная перегородка на молнии. Это очень большая удобная моделька. И вот здесь карман. Практически он, знаете, вот и туда, и сюда, то есть можно, ну, ладошка прям там гуляет, свободно. И еще один. Вот. Это как до подделения. Вот на задней стенке карман на молнии. Длинный ремень пристегивается. Я тут буквально говорила на днях о том, что классно, когда а, ручки вшиты в дно. Так вот здесь смотрите, то есть что можно сделать. Здесь можно тоже сумку-трансформер сделать. То есть получается, смотрите, вшит вот сюда кольцо и карабин. Мы можем немножко преобразить каким образом. То есть мы снимаем карабин с нижней части сумки, да? То есть она из более мелкой превращается в большую. Сейчас покажу, как это будет выглядеть в итоговом варианте. не турановая, очень плотно держится. Смотрите, какая большая получилась сумка, прям большая формат А4, ой даже А3, прям большая. И то есть ее прям спокойно. А ручка с одной стороны стропа, а с другой стороны кожзам, то есть увеличили ее прочность. То есть вот так, вот так. Сейчас немножко камеру опущу, чтобы понятно был по размер сумки. То есть вот такой вот. Вообще, сумки из нейлона набирают а, тренд. Очень многие солидные фирмы, а, мировые бренды, обшили именно в текстиле. Ножки, но а, связи Здесь тем, что нейлон носится лучше, чем эко кожа Он настолько прочный и надежный, что носить его не сносить. Если помните, наши бабушки носили и носят до сих пор еще тоненькие сумочки из нейлона. Но здесь нейлон никак не тоненький, здесь он очень плотный. Обратная сторона его, производитель обещал мне прислать э, нарезочку. В дальнейшем видео покажу. Э, будет целая коллекция в, в нейлоне, в сумках. Э, обратная сторона этого нейлон такого же, как, как, как Кужзама. То есть это не просто ткань, тряпочка. То есть это прорезиненный, плотный материал, который будет очень носки а, в своей эксплуатации. Так что вот такая красота получилась.